йоу hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, Йоба Гейм. Сегодня мы начинаем прохождение рандомной хоррор-игры. ФЕРСТО ФАТОМ ХОМЕ АЛЛОНЕ! ФЕРСТО ФАТОМ ХОМЕ АЛЛОНЕ! Вот, если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайшечный чаёк, тогда мы начинаем, Чё? Так, ну давай посмотрим. Эпизоды с Discord, с Credites, XC. эта игра снова, снова радует нас английским языком, который мы, в принципе, не знаем. Но я так понимаю, эпизоды это эпизоды Можно выбрать эпизоды uh, First, First of Atom. Из ана эпизодик Psychological Horror Games. Very age, Эпизоды Univill. А short story... Nartatted. By the Zeones.... Восюрюи. Эпизод Playtime 20 минут. Окей. Okay. Home Alone. Надеюсь, что я ничего не понял. First of Atom, episode 1. Homie Allone, uh, Julie 12. I didn't want to put this up on Reddit just for it to be called a piece of, of fixing. I don't even know where to start. Uh, excuse me lack of good, uh, stupidly skills, парни. А? Как вам такое? Как вам такое? Ну? I guess I'll just start. Это что значит вообще? В каком мысли? Что это про... It was me. Uh, it was the middle of the summer. My parents had left for a hard weekend due to a work trip. Which uh, meant... I was all by my myself for the weekend. Also, I feel cl like I don't have to mention T had my sleep schedule was really up around this time. I would sleep and get up at just about any time of the day. Thought I did, you did. Вот такие вот дела, как бы прописываем на курсы английского языка, английский с ёбагием. Какие-то происходят непонятные известия, это, по-моему, пожары. И звонит пожарный извещатель. Итак, после недолгого размышления я понял, что это переписка с мамой. Мама просит посмотреть закрытые ли двери, все дела. Она сообщает о том, что мама и папа вернутся. Sunday венинг не знаю, что такое. Мы тут возникаем, что типа, мам, мол, нам уже 14. Гребаный звук, как это убрать? Ааа! Мне надо встать? А что надо сделать для того, чтобы не слушать этот звук? На стрелочках может? Нет, не на стрелочках. Ага, ага, все, я не понял, я, я, я понял, я ничего не понимаю. А, будильник, гребаный будильник, заткнись. Спаки, то Спаки, чтобы встать. Спаки, нажимаем, встаем и идем покорять этот дрянной а, дом. Дрянной дом. Здесь у нас радиостанция стоит. Радиостанция 4 Йоба-ФМ. Здесь у нас окна закрыты. Потрясающе. Так, все. А, здесь, здесь снова потемнение. Спаки, то get up. А, здесь можно садиться. М -м -м -м -м. Миллион... А диалогов, которые я не понимаю, здорово, забавно. Uh, du -du -du. Так, uh, no need to order anything already. Made you lasagna this morning? Check the fridge. Я понял, на утро нас ждет лазагна. Будем кушать. Ла... Це, чтобы присесть. А, я понял, крач. Ага. What the fuck? Ладно, мне это не интересует. Я продвигаюсь дальше. Здесь есть еще одна комната. А, ого. Ого. Don't ask me why boot I went straight to my parent room. А, комната мои родителей. Очень темно. Здесь в комнате родителей. Может быть, можно включить ночник. А, на улице ходит какой-то мужик, смотри. А? Смотри, нарисовался. Машина ездит, мужики какой-то ходят, та-ты. ты где-то должен быть здесь выключатель. По-любому. Не буду выключать. Откроить, закрыть. Все. В целом, все понятно. Все понятно. Нужно пройти. Сето Крауч. Чисто. Вроде бы не души. Вроде бы не души. Отлично. здесь стул. Я понял. Холодильник мы можем открыть? Можем открыть холодильник, ништяк. Сето Крауч. Почему оно... То открывается, то закрывается. Интересно. От этой музыки у меня мураши по коже идут. Мураши по коже. Что с этим делать? А, тут куча дверей. Оп, можно выйти на улицу. Подожди, на двор, во двор мы пока не пойдем. Так, подожди, надо закрывать за собой двери. Двери закроем. На всякий случай. А Уже по ногам мурашки пробегают. Эти звуки на фоне, типа, это реально работает. А, понял. Радио, светильник. Угу. Так, что здесь есть? Есть пуфик. С пуфика я бы хотел встать. Мне не интересно сидеть. Оп! Телевизор включил. Какая-то передача интересная. Так, цвето крауч. Присесть, чтобы подглядеть. А зачем нам посаживаться, чтобы подглядеть? Мы что, не можем? О, я сам себе еще подрубил музла навалил. Интересного. Так, вот наш дворик. Хахим, uh, I can't promise dude, uh, mayhave plan sweet nat, okay, call just two. Хорошо, Хорошо, хорошо. Uh, мы не можем выйти. Вот в чем прикол, понял. Uh, отсюда нас... Потр... Не, не, не, не, отсюда очень хорошо видно нас. Что, нам, получается, нужно двигаться обратно в дом. Это локация наших с вами действий. В этом доме мы сейчас выйдем в задний двор. Если это можно, конечно, сделать. Здесь есть бассейн, я какой бы, с какой бы радостью я сейчас окунулся бы в басик. насколько я мокрый и потный сейчас. С меня стекают тысячи капель пота, и ты даже представить не можешь, какая лужа сейчас подо мной. Окей, есть тачка, урай, right. с тачкой мы взаимодействовать не можем зачем такие дурацкие звуки зачем что это такое томатик лежит а это цветы я понял я понял Печ. это томатик. это доматик и все и здесь ничего не по поделать это да ведь ну что вы будете делать да звуки такие как будто сейчас что-то произойдет это телек, что ли, или чего? Шо, где? Какая-то магия. Я не понимаю, мне сюда смотреть надо, или что? Ты слышишь это, дерьмо? И все, и оно закончилось, прикинь. Приколдес. Твою мать. Пойду телек вырублю то с него эти звуки тоже наверняка... Это что такое? Шо у вас здесь, блядь, происходит? Твою мать! Твою мать! Это я, что ли? Че кто? Твою мать! Твою мать! Твою мать Не понял. А звуки-то какие-то... 3d прям так сейчас в окошко подсмотрим да нормально вот никак не нормально так это какой-то фильм посмотреть фильм так идет парень машина физика присутствует так произошло от бедствие какое-то какая-то машина сбила кого-то мальчику приснился сон так или нет я понял, тут всего два фильма можно посмотреть Интересных Хоча, Давай посмотрим, что у нас здесь еще есть Здесь окна закрыты черч э, не работает Что если нам подняться обратно? М? Сейчас пойдем как наверх заглянем Чё там это... В parents' rooms хочу зайти В parents' room пойду По лестнице мы, конечно, под... поднимаемся эффектно да. Базара зиро а заразирова. Так, Parents Room. Здесь по-любому должен включаться свет где-то. Ибо я хоть выколи глаз, называется. О, телек. Да что со звуками такое? Почему они такие... Ладно, тут нечего ловить. Сейчас я это попробую разгадать загадку. Дыры. Никого нет опять. Тут тоже никого. Здесь смотри, в окно смотрю, ничего не вижу. Здесь в окно смотрю, никого не слышу. Здесь моя кровать. I always closed my door before going to bed. Закрыть э, дверь, чтобы не случилось чего-то плохого или что? I before close the, это Close это close door, понимаю. Во! Во! Вы гоните или что? Вы что гоните? Совсем погнали? Да какая-то страшилка, блин, у меня просто от звуков грёбаные мурашки покоряют все мое тело. Так, смотрим, снова смотрим. Так, ну а давай-ка откроем дверь. Может быть, что-то да произойдет. Давай-ка все двери сейчас на распашечку. Приоткроем. Может быть, в холодильнике надо достать лазарь, ну, как думаешь? О-о-о. Ой. Dit ХАЙВ dishes, ваш. Лазагна. О, во! Или нет. Ага. Лазагна достал. А, Чего тут? Холодильник закрыл. Лаз... Food вас хейтинг up. Я ее в духовку засунул. Не понимаю. И она готовится или что? О, хорош ТВ, пойдем смотреть Я увидел ТВ, знакомая Значит, надо пойти включить телек Всего-то, казалось бы, нужно выполнить указания матери Слушай, мать, мать, слушай э, э, Как бы О, все Так, телек мы включаем Лазакну берем Джито тров. Это понятно. Телек еще что там есть какие-то передачи. В окошке никого. Ни души. Что мне надо там? I can promise дам. Чек the fridge. Как поменять? А, окей. О, ща! Как отправить? Мамки, сообщение, как отправить? Никак, что ли? Ладно. Так. I like it, смотреть телевизор и лазагну кушать. I LTV. Ад. Почему такая уродская. О, я еще. Лазакну кушаю. Ладно, так. можно вырубить это говно на фоне, потому что у меня уже просто у меня уши вырываются, я не могу это слушать, это говно. Так, понял. А что-то тут будет? Чини вообще? Тут что такое? Ждать мне или что там? Лазагну бросили? Мы ничего больше не можем с лазагной сделать. Лак американский, Америка. Америка. ой ой ой ой Так, ну, рассказывайте мне. Рассказывайте. Что тут дальше надо делать? Лазак, но я уже вроде взял. А, Ч ⁇ Опять сюда надо. Фуд вас алреди варм. Понял. Я все понял. звуки кончены а ты шо это что такое шо здесь происходит так давай закроем э, хатку на всякий случай тут шоки происходят тут авары дичайшие. Посмотри. Смотри, смотре шок это экшен да выключим телек никого что еще прикажете? Спакет то get up. Во. Ах. Ну и вырезать же здесь придется всего кучу. Так, я закрываю все двери, нахер. Потому что это, но ну, игра я скажу, она это говна кусок полного говна. Ну, она держит напряжение. Она держит напряжение, я не знаю, типа, как тут это все делать, что тут вообще нужно делать. G. Может быть, сесть? Нет, не сесть. Пойдем-ка это с лазагной похабаем. Просто я все кнопки прожал. Вот уже все. И лазагна не естся никак. Окно не разбить. Ну, а загну мы берем. Соответственно, что еще нужно сделать в этой игре? Что нужно еще сделать в этой игре? Тут дверь закрыл. Пойду радио выключу. Это говно кусок. Течет, блядь. А где оно? Я его включал. А -а -а. Все. Сатре. Нет? I like it watching TV вали. Говорит, я люблю смотреть телек, когда ем <звы> Получается, надо э, телек пойти э, Это, да? Включить Вот я сел С лазагной, сижу, кушаю А, во, прикинь Это я вот, короче, сижу, кушаю Лазагну, отдыхаю, сижу Лазагну, кушаю Красота ля противница целую, слабил лазагну I was already feeling very sleepy after uh, uh, after Так, very sleeping Ну, выключаем телек, сейчас на кухню Мейсон uh, Оливер Так, угу uh Very -huh. gonna have it call it Of man, uh, so just me uh, Just coming up Будь юготайкоме, то Джессика ТМРВ. Не знаю, я подумаю, я подумаю. А, здесь кто-то видел раковину? Можно в нее бросить противень? Смотри, во. Еще? Сейчас можно отправиться типа в кроватку, подрыхнуть чутка, да? Че нет? Но я помню Кенту слипы, что-то вот такое вот я помню. Так, тут дверь закрыл. Всего-то нужно было понять механику игры, как она вообще I'm sorry, millis gotta see you TMRW TMRW Ага uh -huh. Так, тут пу чисто Тут вроде тоже чисто I always close my door before going to bed Закрыть дверь, чтобы ничего плохого не случилось, понимаешь? Вот это безопасность. Он говорит, я не люблю спать, когда. Вот. I remember I had home and work to before I going to, be... to bed again. Шмара. Шмара, вонючая, а? А, может быть, это домашнее задание выполнить надо, типа, прежде чем лечь спать. Открыть, вот сюда сесть. Угу. А. Во! Так, во, понял. Я понял, блин, теперь. 12.38 ночи, да, получается? I got down and be home work for the day in about a few hour. Ага. Спаки, то get up. Спаки, то get up. А, Сейчас пойдем кровать. Мам, два сообщения от матери. Как? А, погоди, может быть, во... Так, don't stay up to late, you kids. I should get to hear from Mr. Paula this time. Мистер Паула какая? Что? Какие Паулы? Что вы хотите от меня? Там мы спим. Час 16:00. I got up to get some water. О, oh, захотел водички попить. Пойдем попьем. Пойдем попьем, родненький ты мой, а? Так, водички мы сейчас попьем, давай. Напомните, где водички взять? На В... ванны я здесь не видел. Я видел только кухню. А... Кухню. Ну, подожди. Вот нет это не то. Во. А... Соответственно, мне надо взять найти найти стакан где-то, да? Че в холодильнике есть? О, во, райтлит то дринг. Я сейчас подринкаю и как бы... И хорошо, да? Так, закрываем. Что, -то звуки какие-то? Как будто бы там кто-то против меня что-то затеял Дринг то ап. Ага. Сейчас я дринк то апну. Еще темно, темнище то какая, ничего не, не бачу. Ничего. А, уже не выйти. <звы> Чего, блядь? Чего? Чего, блядь? Че? Чего? Чего это такое было сейчас, блядь? Оно вышло еще из игры. Оно еще вышло с игры, понимаешь? Говножопа, вонючая! Ладно, парни, а чё? Ну вот такая вот тоже игра получилась. Пять рандомных игр пулем че че? Шучу, не запустим. Всем огромное спасибо за просмотр. Дорогие друзья, вы были на канале Йоба Ставьте лайки подписывайтесь на мой канал. Всем пока! My heart saves the fire